друзья всем привет давно не снимал видео у нас тут такой в стране творится но это вы и без меня знаете очень сложно снимать блог не о политике Но я вот все-таки выбрался на хутор сегодня хочу ответить на очень интересный вопрос который часто задают как достать камень из ямы вот у меня тут решил протянуть закопать линию воздушную электричество и натолкнулся на такой камушек вот он посюда торчал из земли думал ну выкопаю выковырю он на тебе больше метра в длину сантиметров 80 в поперечнике и сантиметров 60 70 в высоту 70 в пике если прикинуть приблизительно по размерам но ну тут в районе тонны ну плотность гранита 2700 мне известно два способа простых способа, как извлечь этот камень. Первый – это выкопать рядом большую яму и столкнуть его туда. Вот мы так вот соседом, соседом по моему хутор он у себя в огороде намучился с таким камнем. В конце концов выкопали рядом здоровенную яму и просто его туда столкнули большими рычагами. Вот, кстати, благодаря вот такому способу. У нас сохраняются памятники каменные. Плиты периодически находятся с шлихетскими гербами, валуны с рунами. То есть их в разные периоды просто сталкивали в ямы, закапывали. Вот. Периодически они всплывают. В прямом смысле из земли. Вот. Но вернемся ко второму способу. Второй способ это расколоть. Причем без всяких там слоев, не слоев, геометрии, просто колем напополам, еще раз пополам, пока будут ну, удобные удобно для извлечения куски. Вот. Собственно говоря, таким способом мы его и будем извлекать. Для этого я использую большие клинья для начала. Почему? Маленькими неудобно, я не смогу его обсверлить большое количество клиньев поэтому клинив минимальное количество. Для начала, думаю, всего три. Вот. Сверху, чтобы удобно было бить. Большой кувалдой. Ну что, пробуем? Пробуем. Да, чуть не забыл. Прежде чем начать его раскалывать, надо убедиться, что мы действительно его выкопали. Надо его попробовать расшевелить. Ломиком там, рычагом. Надо убедиться, что этот камень выкопан. Это главное. Ну что, сверлим и потом колим. Друзья, ну вот и все, камень извлечен из ямы методом раскалывания на куски, которые можно поднять и вытащить одному. Можно, конечно, было побольше куски, вытаскивать вдвоем, но решил, как говорится, в одну строительную каску. Вот. Что хочу сказать. Спрашиваю часто, сколько стоит куб колотого гранита? Я отвечаю, сейчас здесь. Треть куба гранита расколотого. Для того чтобы его наколоть, я просверлил 21 отверстие под большой клин диаметром 20 миллиметров Использовал одно сверло, и оно, кстати, вполне себе еще живое. Его подтащить чуть-чуть. Но я его и до этого пользовался им. В принципе, я думаю, что на куб гранита сверла выше крыши. Сверло 10 долларов стоит. Затратил по времени на это 21 отверстие. Но тут нас дождь прерывал. Было не очень.. Камни долго ворочали, части в этой яме неудобно было. Но если так все отбросить, ну 3 половиной часа. То есть треть куба гранита 21 отверстие. Считайте сами сколько будет куб. Вот. Камень, кстати, очень красивый. Он не серый, он на самом деле розовый. Я не знаю, тут видно или нет. Такой розовый с черноватыми вкраплениями. Тут где-то рисунки есть. Вот. То есть, в принципе, красивый камушек. Вы видите, тут практически прямые углы. Вот эти камни идеальные для кирпичных для каменных столбов. На углы складывать. Вот. Ступеньки можно сделать, доколоть. Вот большой камень можно еще расколоть на нужную толщину. Вот Подогнать что-то, обработать, так называемая формовка камня перед укладкой. Ну вот, вот как-то так, в принципе. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Вот, Ну а мы будем продолжать. Вот. Всем хорошего настроения и до следующей встречи.